сессии, Совет председателей постоянной комиссии включил свою работу и по поручению данного решения провел учет uh, предложений граждан по проекту решения о внесении изменений в Устал Барабинского района. Довожу до вашего сведения, что в течение 10 дней с момента опубликования проекта решения никаких предложений в муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устал Барабинского района не поступило. В период проведения публичных слушаний было семь выступающих, двое выступающих высказались по несогласии с формой формирования Совета депутатов Барабинского района, которая указана в проекте муниципально-правового акта, и пять выступающих поддержали форму избрания Совета депутатов Барабинского района методом делегирования. Таким образом, Рекомендации публичных служений были следующие. Рекомендовать совету депутатов Барабинского района принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Барабинского района в том виде, в котором он был вынесен на публичные слушание. Спасибо. Уважаемые депутаты, кто еще желает выступить? Алексей Васильевич? Я хотел бы сказать, что с самого начала, как в марте месяце вот, поступило на рассмотрение данный вопрос, и я как бы был за то, чтобы формировать Совет депутатов района именно методом. Почему? Ну, я не буду повторяться, то, что здесь уже говорили, значит, просто вот я работал в Совете Депутатов, ну, местным, правда, раньше, там были у нас выборы отдельные, и вот Василий Михайлович на публичном слушании говорил, что здесь не только политический аспект рассматривается, что там депутат знает свой участок, депутат может быть всегда в куще событий. А даже экономический аспект, то, что там э, на выборы отдельно районного совета выделяем спини. Значит, соответственно, ну вот моя точка зрения э, поддержать данный проект и значит, э, формировать Совет депутатов именно методом делегирования. Спасибо. Есть предложение поставить на голосование за то, чтобы данный проект изменений а принять в целом или за основу? За. за основу, Давайте по порядку. За основу голосуем. За. Против. Воздержались. Принимается. Предложение. В целом. что за то, чтобы данный проект о внесении изменений в устав Парадинского района принять в целом голосуем. За, против, воздержались. Принимается. Спасибо